Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик Железная Собака Мини, а точнее две их. Эти мотобуксировщики заказали два друга, два наших одноклубника Дмитрий и Радик. Радик выбрал себе зеленым цветом, а Дмитрий выбрал себе с белым. Буксировщики представлены в комплектации с шириной гусеницы 500 мм, длина базы 1,25 мм. Оба букса на катках, двигатели зонкшен, на обоих ручки с подогревом, двухрежимные установлены. Буксы у нас едут в город Нягань, буксы едут далеко, транспортной компании Кит. Кому необходимо рассчитать комплектацию мотобуксировщиков, можете писать в личное сообщение группы, либо звонить на наши телефоны. А вам всем спасибо за просмотр, с наступающим, друзья!